Вроде запись пошла. Вроде запись пошла. Всем привет, у меня с Макс Риск. Поэтому я сегодня чтобы я так часто говорил. Это был шок в прошлой серии. Список, список друзей, никто. Ну, валяйте в них в друзьях. Как-то вот Макс Риск, Йо, Итю. Может быть ТВ, а? Расскажите друзьям. В смысле? Приложите друга сыграть в Субскрейтс при а, не спасибо приглас, при при раз в день их получает но, но может занять два вот кстати я скрин хочу сделать еще один но ну, что я, никогда мне жизнь такого не было я зашел в игру хоть меня тут не заблокировали в дискорде тоже без заблокировать ну, посмотреть там быть, и я даже отключил буду лагать против кстати можно вот, попробовать так, это когда друг устанавливает и спускает игру, вы получаете алмаз бесплатно. Давай подожди, ну да, это хорошо игра, узопы я не буду Линно Джо Дискорд, я знаю, а вот там ч можно? или там не давай скизы закучу, он тут меня такой не может. Я на месте могу тоже говорить. ждите, Hello, my name is Max. Ссылочка на And likes. Skulls. Вроде бы Skulls. Skulls. Это канал вроде бы. Skulls. ТВ. YouTube. И, по YouTube. Так, что, пошлите. Смотрите. личная игра. Вот нужно иметь, чтобы играть, это будет достаточно. Достигнуть уровень 5 золотого пропуском. Хорошо. Играем. Игра временно недоступна. В связи с большим количеством скачиваний. Мы работаем над установкой проблемы и, проблемы и надаемся на вашем терпении. Пожалуйста, попробуйте еще раз. мысли смысле, за ошибка? Не понял, кто еще. Во! Во. Спасибо. Спасибо. Йоу, и всем привет. Меня зовут Макс Риск. Лайк. Подписка. Пропиарию. Я обещал пересерием. Ну, когда мы отыграли, я им скрыл Сейчас, кстати, микрофон нельзя выключить, поэтому мне не слышат. Вот куда можно услышать, тогда я скажу видео. подпишись на канал, поставьте лайккос, помала подписчиков. этим будет нет. Хай гайс, это на английском. Хай привет, друзья, вроде бы, не помню. Задача выполнена. Hi guys. О, Ладно, молчать, пишите. с А, картинка а я помню, я изи, буду наверное а ну, вроде бы изи. хочу кстати блок заснять я хочу доказать что ну можно уже потому что кто-то снимает а я такой нет что на камеру его он сидит вот когда я буду биться, кстати хочу снять что такое? бомба уже обезвредить бомбу влечу куча седаний, капец Но у меня закрыто, что происходит просто как-то переборно Есть минусы плюсы, потому что после катка не матерятся некоторые, а если пожаловаться нельзя, нельзя. Даже запись предоставить нельзя. Обидно. Смотрите, я, я нашел труп, труп бежал в гости. Тихо. Да, есть подологость. Сообщайте о смертих. смер мертвых тела, когда видите сами, то сами фактически сообщайте. Не уверены, пропустите. Не уверены, пропустите. Суждайте голосовые и исключайте убийство. Общайтесь с другими пристрока. Да До вodu. Так мы честно. Удачи нужны даже после смерти. После смерти? Никто не говорил, когда они играли. Там его такое. М -м. Вас а дан. Ждем. Общаться, наверное, не будем. Кстати, вот взять на канал. А, забыл. 2 секунд устроит рекламу. Рекомендуем. Так, канал, да, он ошелся. Также а, мы тут выложим. Друг кто-то заблокирует канал. Вот. разрывочки блин от меня честно так М -м -м. вот альфа правильно прикольный канал пока что один ролик нравится всем потом я бы хотел вот тут вот, вот, вот, вот, вот, точно тут майнкрафт все пятнико смотрим и что там было это что ново кстати я не комментировал что -то. такое -то... А -а -а. Ну, блин, дайте скриньзовать, ривен. Хорошо. Держи скрин. пожалуйста. Так, варимин скриньзируем. Я ж ты узнал, да? Так я молодец, Аня. Я хоть молодец. Закрываю. Лечите звук, сейчас. А, кстати, я уже. Вот, не пас, не слышно. Так, сейчас сделаю скрин, пару. Не слышно не надо, слышим? Шум. Все, чисто скринится. Я разряд сделал, конечно, же. ладно. Пойдем, это, это мило. Mm -hmm. -то, что -то такое, что такое? Полосы данные. Меня вынули. Никак? Меня вынули. <рит Sand -2> <рит. Мне выгли. рит. рит> Меня за что вынули? Ура, хоть я тут поиграю, отлично, спасибо. Йоу, А, вы мне помогли. Я термо вызываю следить. Включение микрофончиков, задачи. У Не автоматические задачи, это как? могу расстрелять бомбы? А, я могу выполнять А, что-то по задачи, и вручник, как вручник, и вручник, и вручник, и вручник, А, а так То есть я могу вообще стоять и тут ничего не им. Так, ну что, чуваки, я вам помогаю. Лайк, like подписка на канал. Там, не знаю, как это играть. Вот. Я тебе помогаю два раза быстрее, чем на автомате. Там есть на автомате, а он реально... Бизнес-скрин забыл. Я же ютубер должен все снимать, показывать, доказывать, кто тут интересуется. Найти никнейм И пожалуйтесь, если можно кто-то сделать это. Если нет, то это не важно. Посмотрим всю карту, М -м -м. домик, бассейн, деревень, ее название. Кстати, на улице, как-то выполняется просто, а все посмотрим, подписчиков. Ужий звонок, что не слышно, вот как понимаю. одновременно не слышно, И напишите в комментариях, как это исправить. я вообще не знаю. Тут у меня другой микрофончик смотрите какой я могу не дать за все нет, я буду так не дать, не просто экран включается в два раза быстрее я <соц ending> могу помогать, не один Интимон... раз, как у меня потому что у меня один раз тут вот пропадают вот, уже пропала функция Выполнение 15 и 16 что делать, я не знаю бомба взорвана через 50 секунд взорвется да-да-да-да сейчас найду да. исправницу можно а вон на карте хотим себя сначала Верно сделаю все кто-то без я тут смогу обезвредить его нет да я тут не смогу спорить все прям троняшки кто-то по любому из них а я наблюдал Сдал баль уже, баль, уже. Микрофон, микрофон включил. Потому что я на робах умер. Назвать меня не можно. Стоп, по смотри, я и в принципе. сейчас чем никогда в принципе искали Лучше, лучше лучше сейчас чем никогда к к к к к к к к к к к к к к переходим, ну, к к я это полюбоваться я, я а чё даже не мог писать что извинял так все все выйди я выйти, выйти, выйти. выйти. какой за интересно. М -м -м. Это был пингвин А, в Он даже должен... статистику. Да, он мастер, видите, сколько ему везет. Сейчас я зайдем Еще раз. йоу я играю, все. яра файзи луни. Это я, да Скажите, а почему у вас такие скины у вас праздновать давалось? только у меня он такой скин. Почему повезло на новый скин? Никто новый. Как он вы, кстати? Ой, -мо! -ѐ. Так скрин, бегом. Скрин, если ты будешь делать канал, будешь привычки плакать, кликать, кликать. Так, нет, Красбор. разбор, Красбор как разбор, не, вот Скрин, вот четко, я буду скрин делать. С вами тоже, конечно, нет скажу. Ну, спасибо, мудрый Оставь в Вообще мастер. Левон отвечаю. Или, ух ты. или Фламинго. Я фламингов нету, но он был в терминке, поэтому я разыспал. Да, из... да ярко, ты точно. тик А ты мешаешь? Тихо, вот это ты. Включаем звук друг что произойдет. вот этот чувак. проиграл Да, вырубайся, на камеру наблюдать, не заниматься без пропереди, нельзя, блин, не спел, ну, есть еще время, так, блин, ну, что тут за меня было. фаси, Я то за фаси, а, за меня, вот. а он за меня, так, кто выиграл? что делать, а, я помню, мне рассказывали, о, Человек, наверное, не понимает, как играть. Вот смотри мои ролики, поняли. Будь умным. Mm -hmm. И тогда сразу друзья ПМ выхода в Если ты хочешь так сделать, если не хочешь что? О, выноват меня. Послушать эту тему. Вот What? мой канал. Го. Ах хи. Do you speak in English? Ты уже такой. 님, слушай, Тюха, пойду этой. Хеллоу. Ай. Макс риск топ. Можно? Макс риск. Блин, а не скрин блин. Топ. успел скрин. Ч? Вот реально море Мыло, мыло, мыло, Кто выиграл? А, это был файк. Скрин, скрин. Отлично, скрин. отлично скрин, пах идут скрин, пах, я понял. Перка. Перка, перка. Ни такого нет персонажа, я такой вообще не знаю. Ни зубы в зубе нет. Просто все забрали, пошел. ты профессионал, мило. Давайте это по видру. У меня мало друзей, еще просто, Ну что ж, дорогие друзья, всем удачи пока. Да, теперь ты награду не понял получить секретный персонаж ой тихо тихо тихо тихо этому персонаж О, меня джейд е-мое у меня джейд выпал а у других страйки кидают то, что... я куда скопировал не я джейд обрубил э, получил личный пропуск а ага, так нужно убирать все сердечко на да? мануально коллекция, всё на этом,